Леонид Спиридонов, глава якутской борьбы, сам недавно боролся, вот стал чиновником у нас. И расскажи, пожалуйста, о том, как команда якутских борцов готовилась к чемпионату. Мы знаем, что чемпионат многократно переносили. И с учетом того, что вот были сложности с ограничениями, закрытые спортивные залы, какие вы создавали условия для своей команды, чтобы подготовиться? Ну, когда у нас э, вот этот э, covid 19 э, начал развиваться, конечно, мы все наши спортсмены тренировались э, в домашних условиях, но все-таки мы э, решили вопрос э, тренировки наших сборной команды, э, и поэтому летние приюты, мы, э, трени, наши спортсмены тренировались в закрытом режиме в спортивном лагере, который у нас есть в центре спортивной подготовки э, в монетах э, После там сделали Два сбора. Потом, когда уже летний период закончился, мы сейчас тренировались наших спортсменов в центре спортивной подготовки Триумф. Uh -huh. ну, провели два сбора. Я думаю, что наши спортсмены подготовились хорошо. Будем надеяться, что ребята будут бороться uh -huh. в хорошем уровне. А вот тоже чемпионат переносили. Все-таки это влияет на подгонку веса, на выход на пик формы. Как ребят переживали из-за этого? А, ну конечно, чемпионат России планировалось в апреле делать, поэтому наши все подготовки населены были на этот месяц, поэтому потом переносились очень много раз. И при подготовке это, конечно, сказалось. Основную ставку вы делаете, как правило, традиционно на легкие веса. Вот на какие веса вы здесь рассчитываете? И из ребят вот, в хорошей форме ну мы э, традиционно делаем упор 57 килограмм на легчайший весь 61 и сейчас в этом чемпионате мы у нас 70 килограмм есть ребята вот но ну, 65 килограмм на у наших ребят молодые перспективные ребята есть но мы их не привезли э, потому что э, ну, у них не было допуска поэтому а 57, конечно, ребята, у нас 4 ребята хорошие есть. Это Петр Константинов, братья Копыловы, вот, Георгий Окороков. Поэтому ребята отборолись. Думаем, хорошо отборолись. Какие-то олимпийские задачи перед якутскими спортсменами ставите? Вот когда будет повторен успех вашей великой тройки? Ну, мы каждый раз, каждый спортивный цикл стараемся сделать так, чтобы наши ребята попали в сборную России и поехали на Олимпийские игры но пока еще это не довелось никому уже 44 года прошло вот поэтому ну, мы сейчас стараемся в четвертом году обязательно сделать олимпийца и олимпийского чемпиона то есть вы смотрите в париж уже мы уже да должны смотреть париж ближайшую и стремиться к этому если мы будем ставить большие цели то мы достигнем а если Будем говорить о каких-то там других целях, то и цели такие будут. Поэтому надо цели ставить обязательно высокие, ну о том, а потом уже как будем работать, вот этого будет зависеть. Конечно. Очень часто сейчас многие регионы берут легионеров. Сейчас есть двойные зачеты. Почему ваша федерация этим не занимается? И когда захлест вопрос, когда тяжеловесы якутские появятся? Ну, по идее, у нас есть тяжеловеси, ребята, да, тоже молодые. Но пока их надо возить на сборы, на тренировки. Вот. поэтому, ну, вообще у нас не одобряем такую, да. Мы хотим, чтобы наши ребята сами ездили, сами соревновались и выигрывали. То есть это политика, чтобы Итак, боролись якутские, а да, не легионеры? Ну, это легионеры, это политика быстрого результата. Вот. Мы хотим, чтобы основательно если наши ребята будут сами бороться и выигрывать, то это уже будет на, на многие года. Школа поднимется. Да? А если мы легионеры возьмем и сразу же результат покажем, легионер уедет, а школа также останется. Есть обратный момент, когда ваши ребята якутские, третьи номера, хорошие, но явно не первые, уезжают за другие страны. Там Европа, Казахстан, там бывшие СНГ и так далее. Сейчас кто из таких ребят и где борется, и какие у них перспективы? Ну, из нашего народа ребята сейчас борются за Республику Беларусь. Вот Владислав Андреев сейчас до сих пор борется. Есть Андрей Бекренев и Ниргун Кремен, который в этом, в прошлом году стал призером. В этом году призером Европы стал. Вот, а также есть ребята за, Ба за Македонию, есть ребят ребя э Егор Василий Игоров, и сейчас вот на данный момент борется за Польшу Эдвард Григорьев. А также мы не забываем Аяла Лазерова за Киргизстан борется, он тоже трениру тренируется сейчас. Поэтому вот за, за ними следите, в какой они форме находятся? Конечно, мы следим за нашими ребятами. Ну и сейчас вот во время пандемии они тренировались у нас вместе с нашей, с нашей командой. Насколько я знаю, Григорьев вот в Польше еще не получил спортивного паспорта, но да. он выиграл чемпионат Польши. Да, но он сейчас имеет вид на жительство, поэтому имеет, бороться, имеет право бороться в чемпионате Польши. Поэтому и отборолся. Но мы ждем, чтобы у него получился гражданство в Польше, поэтому... У него шанс получается даже на токийскую Олимпиаду в следующем году попасть? Ну, насчет этого я точно не знаю. Там, по-моему, какой-то регламент с ЮВИ. Но если попадет, то это уже будет хорошо.